Привет всем. Сейчас я расскажу вам о проекте b -box. Давайте вместе посмотрим на структуру и особенности проекта, а также обсудим его текущее событие. Усаживайтесь поудобнее и наслаждайтесь просмотром. B-Box это первая биржа цифровых активов с искусственным интеллектом. Она была основана еще в 2017 году и является одним из немногих блокчейн-предприятий, получивших швейцарскую лицензию VQF. За прошедшие годы Бибокс получила похвалу и признание от мировых криптовалютных экспертов и трейдеров за их надежную и безопасную систему, большое разнообразие торговых опций, инновационные программы листинга и первоклассное обслуживание клиентов. На сегодняшний день Бибокс выпустил 579 токенов, открыл 826 торговых рынков, а спотовый ежедневный объем торгов превышает 1 миллиард долларов США. Bbox Copy Trading является пионером в индустрии криптовалютной торговли. Эта функция использует стратегию управления фондами, благодаря которой трейдеры могут делиться доходами. Кроме того, Bbox Artificial Intelligence Power Trading Bot помогает пользователям максимизировать прибыль от своих сделок с помощью продвинутого количественного анализа. Кроме того, Bbox запустил Selected – новую линию листинга и торговых услуг, состоящую из SuperStart, PreTaste и S-Pool. Только высококачественные блокчейн-проекты отбираются для листинга, а пользователи BBOX получают возможность гибко использовать токены проекта или покупать их по сниженной цене с практически нулевым риском потерь. На сайте BBOX, ссылку на который вы найдете в описании к видео, вы можете видеть табличку с криптовалютами под заголовком Market. Там можно отследить, с какой скоростью растет или падает та или иная криптовалюта. Также там видно собственно и цену, которую придется заплатить при покупке крипты. Совсем рядышком изображен маленький график, показывающий, что происходит с валютой, как быстро меняется цена и на какой процент изменилась стоимость выбранной вами крипты. Еще правее в строчке присутствует заветная кнопочка трейд. Если вы достаточно полно изучили ситуацию на рынке и готовы приобрести, к примеру, биткоин, то смело жмите на кнопку трейд и выходите на крипторынок. У BBOX, кстати, есть свой собственный токен под названием BX. Есть также парочка правил, на которые стоит обратить внимание. Например, размер комиссии при покупке или обмене токенов будет обновляться каждый день в 10 утра по часовому поясу плюс 8. BBOX составляет за собой окончательное право интерпретации, когда дело доходит до корректировки коэффициента возврата и ставки комиссии. Помимо регулярной торговли с POD и контрактами, бибокс разработал несколько интеллектуальных и простых в использовании функций благодаря мультиязычному пользовательскому интерфейсу и онлайн-сервису 24 на 7. Стоит упомянуть и о программе бибокс под названием «Национальный менеджер». Помимо инновационных торговых услуг, бибокс также открыл программу «Национальный менеджер» для объединения лучших блокчейн-талантов, Public блокчейн Club для содействия созданию инфраструктуры DAO и Bbox Lab, для ускорения роста перспективных проектов в области финансирования. Заглядывая в будущее, Бибокс останется верен своему первоначальному стремлению и выведет ваши торговые услуги на еще более высокий уровень по всему миру. Помимо всего прочего, на сайте Бибокс вы найдете полезные статьи и видеообучалки, которые обязательно помогут вам в ваших криптовалютных начинаниях. Так, например, вы с легкостью можете узнать о том, как же появился популярный биткоин, как работает эта известная всем криптовалюта, как получить биткоин и многое другое. Бибокс имеет аккаунты на многих интернет-ресурсах. Одни из немногих, кто поддерживает активность на таком большом информационном поле. Сейчас предлагаю поговорить об еще одной интересной фиче проекта под названием Grid Trading или же сетчатая торговля, если по-русски. Сетчатая торговля – это тип количественной торговли, используемой в традиционных финансах в течение многих лет. В операционном плане инвесторы делят диапазон колебаний цен цифровых активов на несколько ценовых диапазонов, основанных на колебаниях цен цифровых активов. Программа распределяет средства на отложенные ордера на покупку по различным ценам. Десятки торговых стратегий, в значительной степени удовлетворяющие разнообразные требования пользователей к торговле, эффективно снижают порог получения торговой прибыли. Она подходит для пользователей спота. Под словом «она» я подразумеваю, конечно же, грид-трейдинг. Вот такая интересная стратегия торговли есть у b -box. Судя по всему, она максимально упрощает процесс приобретения активов и накопления капитала. Итак, сейчас поговорим про брокерство. Для того, чтобы лучше обслуживать пользователей брокеров, Бибокс запустил систему прав на уровень обслуживания брокеров. Любая сторонняя платформа кооперативных продуктов, которая соответствует условиям, может подать заявку на получение статуса брокера «Бибокс», привязав существующий API KeyBeBox для проведения спотовых и фьючерсных сделок на своей платформе. Для этого B-Box создали платформу торговых ботов, платформу копирования торговли, стратегию управления активами, СМИ, сообщества и другие платформы трафика для присоединения к брокерам бибокс. Какие же есть преимущества у брокерской программы? 20% скидки на спот-торговлю без ограничений и требований к объему торговли. Очень конкурентоспособные льготы в виде 50% фьючерсного ребейта и 50% спот-ребейта. Создание персонализированного сервисного контента, такого как маркетинг. Обслуживание 7 на 24 часа, один на один, Минимальные операции, сверхбыстрое завершение доступа к API. Bbox будет оценивать существующих брокеров на основе истории месячного объема торговли и количества новых пользователей в историческом месяце и сообщит результат рейтинга по электронной почте в течение двух рабочих дней. Уровень брокера корректируется в начале каждого квартала, одновременно корректируется и соответствующий equity. Брокеры получат инструкции по корректировке уровня по электронной почте, отправленной системой. Только пользователи, отвечающие требованиям брокера по возврату комиссионных, завершают сделку, и брокер может получить возврат API. Вдруг кому-то пригодится эта информация. Спешите присоединиться к проекту прямо сейчас и воспользоваться всеми преимуществами, которые он предлагает. Кстати, вы можете торговать на бибокс в любом месте и в любое время, ведь проект поддерживает клиентов iOS, Android, Mac. Windows. Таким образом, совершенно не важно, на какой операционной системе вы привыкли работать. Bebox позаботился об удобстве своих пользователей и обеспечил нам максимальный комфорт в работе. Тут еще можно упомянуть и бота, который поможет вам совершать транзакции и принимать решения о покупке криптовалюты или же даже пары. Также при желании можно воспользоваться функцией копи-трейдинг, о которой я вам уже рассказывала. Благодаря ней пользователи могут заимствовать стратегии других трейдеров абсолютно легально в целях привлечения большего капитала. Итак, если вас заинтересовал данный проект, то рекомендую ознакомиться с ним лично. Все необходимые ссылки вы найдете в описании под видео. Всем пока!